Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем строить стропильную систему для четырехскатной крыши. Аналогичным образом делается стропильная система для двухскатной крыши. Если вам нравятся данные видео, не забывайте подписываться. Это очень хорошо мотивирует и нас уже стало больше двух тысяч. В конце ролика будет отдельная благодарность э, за спонсорство канала. Э, очень приятно, просто низкий поклон и спасибо. Отдельно упомяну этих людей. Итак, э, что мы сегодня с вами будем делать? Стропильную систему. А конкретно? Э, на примере четырехскатной крыши будем выполнять все необходимые элементы для построения, научимся разрабатывать нужные нам семейства, научимся правильно опирать все элементы, чтобы аналитическая модель у нас нигде никаких расхождений не было, чтобы в дальнейшем можно было загрузить данную модель аналитическую в любой другой программный комплекс и рассчитать правильность расстановки. Итак, прежде всего нам необходимо под крышей разместить не, а, опорные балки, для, на которых будет опираться у нас наша крыша, а конкретно это Маурлат. Начнем. Для того, чтобы нам его построить, нам необходимо для начала скрыть мою крышу. Мне она пока не нужна. Через временное скрытие изоляция я ее скрою. Материал стен мне пока безразличен, будет отдельно частные случаи рассматриваться, то на канале бывали вопросы для газобетона, для гирпича, почему нету моего рла, нету... Мы делали с вами, учились только моделировать в программном комплексе, а не в точности для дальнейшего расчета. Мы с вами постепенно всему этому научимся. Не забывайте, то, что вы в свободном доступе можете смотреть все эти необходимые ролики. Итак... Прежде всего, я скрыл свою крышу. Теперь что я сделаю? Перехожу во вкладку «Конструкция». Меня интересуют балки. Маурлат у нас с вами делается через балки нашего каркаса. Итак, балка. По умолчанию у нас в свойствах я вижу то, что балки еще не подгружены, пока там двутавровые металлические балки. Давайте их загрузим. Нажимаем «Изменить тип». «Загрузить». Где у нас с вами в стандартной библиотеке Revit располагаются необходимые нам балки? Если у вас 21 версия, чтобы появилась библиотека, необходимо ее подгрузить, напоминаю. В ранних версиях все стандартные библиотеки, все стандартные сборки уже изначально присутствуют. Итак, меня интересует папка «Каркас несущий», «Древесина». Здесь из всего этого набора меня интересует деревянный брус. Конкретно по габаритам бруса, я сейчас заострять внимание особое не буду, вы сами сможете его подредактировать под тот, который необходим. Либо по строительным материалам, которые у вас есть доступ для получения, либо по расчетам дальнейшем, которые вам необходимо его изменить, подправить, будем пользоваться стандартным. Пока нас интересует, чтобы аналитическая модель построилась и была выполнена верно. Итак, деревянный брус. Открыть. Я выбираю деревянный брус, любой, который мне подойдет и со стандартной нашей сборки. Окей. Окей. Okay. Дальше что мы с вами делаем? Нам необходимо разместить их на наши стены. Как это производится? Во-первых, настроим все необходимые привязки. Плоскость размещения. Я мог задать либо рабочую плоскость, новую, либо размещаю ее на той плоскости, которая является у меня максимальной по данному построению. У меня стенки были с первого этажа до второго. Крыша должна опираться где-то в районе второго этажа. Поэтому у меня точка привязки для моего Майерлата, план второго этажа, этаж 2. Дальше, что мы с вами делаем. Трехмерная привязка. Если я активирую, у меня они будут привязываться по трехмерной плоскости. Меня это абсолютно устраивает. Функция цепь не нужна для того, чтобы все элементы были взаимосвязаны с собой напрямую сначала их построения. Следующее, чтобы у меня не заглубились балки моего урлата под нашу стену, мне необходимо... Изначально построить, настроить в панели свойств привязку. Также это выполняется и в фермах необходимых. Можно поменять привязку, как они к колоннам цепляются и так далее. Меня интересует выравнивание по оси Z. И выбираем выравнивание снизу. Вниз. И теперь мы с вами можем выполнять построение. Проверяем, чтобы у нас балки не смещались куда-то вглубь, не заходили. Для этого изначально у нас равномерная привязка по оси YZ. Если бы я поставил неравномерная привязка, у меня бы балки моего орлата заглубились под, ну, частично в зависимости от выбора привязок, под наши стены. Вот таким вот образом. Дальше что мы с вами делаем? По факту нам необходимо скрепить данные балки либо уголками, либо специальными э, планками. Как это производится? Ну, Можно создать отдельное семейство, можно использовать семейство для своего проекта. Если вы хотите от и до выполнять моделирование, то вам, скорее всего, придется создать семейство собственноручно. Итак, давайте приступим. Файл. Создать. Семейство. Нас интересует метрическая система. Типовая модель на основе грани. Выбираем ее, нажимаем ⁇ Открыть ⁇ В данной метрической системе это, по сути дела, мы располагаемся на виде сверху. Замоделируем для начала элемент выдавления. Нам он необходим. Замоделирую чисто прямоугольник. Дальше, что мне необходимо? Добавить размеры который будет центровать мой элемент. Напоминаю, по созданиям элементов семейства был отдельный, отдельный ролик, по которому вы собственноручно можете создать любые абсолютно семейства. Итак, отцентрирую. отцентрирую. Дальше что? Создам метку типа размера. Пускай это будет длина. длина эта метка пускай будет ширина дальше что перейду на фасад любой проверю высоту своего элемента вот он у меня располагается. Добавлю еще необходимый размер. В данном случае это у нас будет толщина нашего элемента. На плане этажа на опорном уровне мне можно уже сразу же здесь изобразить зазоры для моего, моих гвоздей по сути дела. Но я этим заниматься сейчас не буду. Мне пока этого достаточно. Загрузить в проект, в свой. М -м, прошу прощения, вернусь назад на опорный уровень. Чуть не забыл. Нам с вами нужно, во-первых, давайте выровняем типа размеры. Пускай у меня будет длина 250, толщина 120, ширина 5. Это первое, что мне необходимо сделать. Дальше мне необходимо выбрать категорию моего семейства, чтобы в дальнейшем их в моей неправильной структуре располагались. Конкретно они задаются во вкладке создания категории и параметры семейства. В категориях и параметрах семейства я выбираю каркас несущий, чтобы она относилась к основному несущему каркасу. Итак, окей, потому что по умолчанию он останется в обобщенных моделях, так как программа еще не определила. Загрузить проект, просто пока еще без сохранения, заменить существующую версию значения параметров. Все семейства у нас с вами располагаются в необходимых папках. В данном случае у меня семейство 1. Я его могу переименовать, этим пока заниматься не буду. Итак, добавлю семейство 1. В данном случае перейду на трехмерный вид. И вижу то, что я не для той, не для того показателя настроил высоту и ширину. Давайте отредактируем. В данном случае у семейства у нашего создам один экземпляр и его отредактирую. Подсвечу. И в изменении типа настрою. Неправильно назвал. Длина, пускай у меня будет 5, Нет, в данном случае длина пускай останется 250, толщина, ширина 120 наоборот, а толщина 5. Точнее даже их назвал правильно, поставил их неправильно. Вот таким вот образом я вижу свою планку для крепления. Я могу ее сместить по привязкам необходимым. Но она у меня получилась больше, чем Maurlat. Это на самом деле не очень хорошо. Давайте его еще немного отредактируем. Пускай будет 120, 80. Здесь у нас еще станут зазоры необходимые для гвоздей. Как я уже говорил, я их пока не задавал. Таким вот образом... Создам необходимые экземпляры через создать аналог. При помощи функции пробела могу разворачивать в необходимых плоскостях свои элементы, стараюсь привязывать их на одном уровне, на одной высоте. Вот таким вот образом. Мы с вами создали основной каркас. Да, это не все элементы крыши, которые нужны. Я подразумеваю, что все остальные составляющие а, у нас уже присутствуют. Этим пока я заниматься не буду. Что мне необходимо сделать далее? Мне необходимо настроить э, основную, основные стропилы поставить по моему проекту. И уже в дальнейшем можно заниматься обрешеткой и контрабрешеткой. Итак, что я сделаю? Ну, во-первых, для начала я восстановлю исходный вид своей крыши. Я вижу то, что теперь она у меня, мой маурлат, накладывается на мою крышу. Давайте сейчас крышу сместим на высоту моего маурлата, по сути дела. А он 114 миллиметров. Давайте поставим его по-человечески. 150 на 150. Во-первых, это 114 некрасивое число. И мою крышу поднимем, смещение от уровня на 150 мм. Вот таким вот образом. Теперь они у меня скрыты под моей крышей. Стены на данный момент мне не нужны. Я скрываю их. Выделяю, скрываю элементы. Смотрю на свою крышу. Первоначально. Они у меня будут сходиться в единой точке. Это не совсем красиво. Давайте подредактируем скат моей крыши. Чтобы она у меня все-таки образовалась та, которая нужна. 35. 35. Хочу, чтобы скаты были немного разные. Итак, хорошо. Дальше что я делаю? Моделирую, по сути, дела основную балку. Конструкция, опять балка. Мы с вами выбираем деревянный наш брус. На самом деле я его не переименовал. Давайте сразу же копировать, переименую 150 на 150 миллиметров. Так как я его уже делал 150 на 150. И ставлю основную балку. В данном случае. Привязка у меня будет идти не снизу, а сверху. И еще с дополнительным смещением по оси Z. Смещение по оси Z пускай минус 10 мм. Вот так красиво уже выглядит. Дальше мы с, что с вами будем делать? Будем строить основные элементы наших стропил. Для этого мы с вами скроем нашу крышу, скрыть элемент, переключаемся на вид сверху. Чтобы нам адекватно видеть все наши основные элементы и правильно их связывать, я включу низкий уровень детализации. Если вы скажете, что у вас линия не доходит до наше основного соединения скажу так то что свойство аналитической модели не соответствует свойствам физической то есть графическая картинка может быть процесс построена выглядит немного иначе давайте перепроверим перейдем во вкладку вид видимости графика выключу категорию модели выключу категорию аннотации включу категорию аналитической модели и в конце нас интересуют узлы аналитической модели. чтобы Посмотреть, что они все взаимосвязаны между собой. Я вижу, что никаких разрывов у меня нет. Что я делаю далее? Во вкладке конструкции «Балка» строим наши стропило. Такую же буду использовать как для Маурлата, либо вы можете использовать свою собственноручно. Итак, ставлю первую точку на аналитической модели. Сейчас, прошу прощения, у меня с привязками Слите вернем назад категорию моделей, категорию аннотации, оставим аналитическую модель. Низкий уровень. Теперь я могу привязываться к основным точкам. Раз, два, три и четыре. При включении высокого уровня детализации я увижу то, что у меня свойства моей физической модели изменились. Давайте их подправим. В первую очередь я подсвечиваю любую свою балку стропил. И сразу же поставлю выравнивание по осям Y, Z, независимое. Дальше что я сделаю. Концевое выравнивание по оси Z поставлю снизу. У меня изначально было снизу. И поставлю смещение концевого на 150 миллиметров. Сейчас я забыл, плюс или минус. 150 миллиметров плюс. На высоту моих, по сути дела, стропил. Вот таким вот образом. Дальше что я сделаю? Давайте настрою сначала одну, потом приведем к общему виду. Дальше что я сделаю? Настрою физические параметры модели, чтобы они у меня доходили до необходимого уровня. Я вижу то, что они у меня пересекают. Поэтому в данном случае мне нужно построить, построить начальное выравнивание по оси Z. Это у меня пойдет вверх. Вот таким вот образом. И там уже поставлю врезку необходимую. Теперь воспользуюсь функцией во вкладке «Изменить». Конкретно она называется, пока я еще не врезаю в копирование наших свойств сопоставление свойств типа либо копирование свойств подсвечиваю одну нажимаю на все оставшиеся раз, два, три, четыре вот таким вот образом теперь давайте настроим врезку ну, точнее лучше давайте соединим свойства физической модели чтобы у меня в итоге все нормально отображалось в данном случае мне нужно Продлеваю здесь. Продлеваю до конца здесь. Здесь опять выравниваю. Сейчас изменю угол обзора. Здесь продлю. Здесь. Выровню. Вам помогает э, синим контуром подсвечиваться по какому контуру выравнивание производится. Здесь сюда это основное. Здесь цепляю до конечной точки. Здесь цепляю до конечной точки. Но из-за семейств моего крепежа, балок моего орлата, не до конца настроенного, произошло то, что как раз нам не нужно было. Они у меня сместились. И в итоге мне придется корректировать их вручную. Но, опять же, свойства моей модели я не доредактировал. Здесь крепеж нормальный. Здесь нормальный. Здесь нормальный. Похоже, у нас все выровнялось из-за того, что мы выровняли с вами физическую модель. Окей. Теперь, как производится врезка? Она у нас производится через функцию врезка. Сформировать врезку во вкладке Изменить. Нажимая на нее, нажимая на балку стропил, нажимая на балку маурлата, которую необходимо прорезать. Вот образовалась у нас с вами врезка. Опять на стропила мауэрлат настропила на Маурлат. настропила на Маурлат. На на Маур врезка у нас произошла стропила нам нужно с вами продлить Кон конкретно это физический его показатель и это нам с вами поможет примыкание в конце насколько я помню сейчас продлим посмотрим да на 500 мм мы с вами увеличиваем подсвечу все остальные зажатые клавиши ctrl и ставлю смещение в конце 500 миллиметров чтобы у нас с вами образовался свес вот таким вот образом дальше мы с вами будем ставить основные стропила а сверху еще брезка прошу прощения брезка Я мог ее еще больше продлить, кому необходимо, и настроить параметры врезки, чтобы они отображались более корректно. Но пока этого редактировать не буду. Врезка у нас с вами выполнилась, все хорошо. Теперь строим остальные балки. Для этого нам с вами необходимо перейти на наш фасад. На фасаде, на любом, в данном случае я буду проектировать в этой плоскости, скрываем наши стены, мне они не нужны скрываем нашу крышу, мне она пока тоже не нужна, включая высокий уровень детализации. Дальше что? Мне, чтобы правильно построить все мои балки, чтобы они были взаимосвязаны между собой в аналитической модели, необходимо ее активировать на фасаде, чтобы выполнить правильное построение рабочей плоскости. Итак, я пере... захожу во вкладку «Переопределить видимость и графику», в свойств, вот «Переопределить». Выключаю с категории «Нотации», ну либо мог просто включить в узлах отображения узлов нашей модели аналитической видимости графика сейчас нужно включить все применить я вижу узлы своей аналитической модели теперь что я проделываю я Перехожу во вкладку «Архитектура» — «Опорная плоскость». Ставлю первую точку в конечной точке нашей, узловой, и вторая в конечной. Задаю ей имя — «Стропила». Стропила. Теперь возвращаюсь на трехмерный вид. Нажимаю функцию во вкладке «Архитектура» — «Задать рабочую плоскость». Выбираю плоскость «Стропила» то, что мы с вами сделали. И показать ее. Вот это самая плоскость. Теперь перехожу в вкладке конструкции балочная система. В балочной системе мне необходимо выбрать опоры. Это будут мои стропилы. Раз, два. Дальше через функцию выбрать линии выбирая свою стропи... свои балку Муорлата. Теперь меня интересует ориентация балки. Чтобы правильно ее замоделировать, я построю ее вручную. От верхней конечной точки тяну в середину. Середина будет показываться у нас треугольником. Смотрю в панели свойств. У меня есть возможность настройки разбивки на компоновке. Либо фиксированный интервал, чтобы программа сама выбирала. Либо фиксированное число. Конкретно сколько будет балок дополнительно установлено. Либо собственноручно можете сами выбрать необходимое расстояние. Я буду выбирать фиксированное число. Пускай у меня будет. Раз. Я думаю здесь три балки будет достаточно. Применить. И нажимаю ОК. У нас с вами построились балки. Мне необходимо поменять смещение своих основных элементов чтобы они у меня привязались к моей аналитической модели а конкретно выбираю любую балку ставлю независимое выравнивание по оси x, y и ставлю выравнивание по z по низу выравнивание по z по низу. Дальше ставлю смещение конечного соединения 500 миллиметров. Прошу прощения, минус прощения, минус 500. Что мне теперь необходимо сделать? Поднять данную балку. Поднимать я ее буду смещение соединения на 150 миллиметров. Дальше что я делаю? Дальше что я сделаю? А, сразу же хочу сказать, то, что сокращение начального соединения настраивается собственноручно для каждой балки в отдельности. Этого я делать пока еще не буду. С врезкой там могут возникнуть небольшие проблемы. Потом будет видео второе по а, как обходить данные моменты с врезкой основных элементов стропил. Итак, сейчас пока я выровню, копирую свойства, все остальные свои балки. Вот таким вот образом. Дальше что мы с вами делаем? Сейчас посмотрю на виде сбоку. Вот, видите? Каждую нужно будет редактировать вручную. Итак, дальше что я сделаю? Проделаю аналогичным образом построение оставшихся элементов. Что я сделаю? Снова перейду на фасад. На тот же самый, наш знакомый. Архитектура, опорная плоскость. Создам еще одну опорную плоскость. Задам им имя, пускай уже будет под цифрой идти. 2. Перейду на трехмерный вид. Задать рабочую плоскость. Уже пойдет под цифрой 2. Располагаться. Это получается вот наша вторая группа. Что я сделаю теперь? Ну, на самом деле мог отзеркалить, но этим я заниматься не буду, потому что можно не попасть в свойства аналитической нашей модели. Что я сделаю теперь? Вкладка опять конструкции, балочная система. Все то же самое. Выбрать опорные наши стропила, выбрать линию. Построить ориентацию нашей балки. Разбить на число. Фиксированное число 3 соглашаясь с выполнением. Разрешить к существующей примыканию. Теперь, ну, на самом деле, при воспользовании копирования свойств ничего у нас дельного не произойдет, потому что они находятся в разной рабочей плоскости. И, насколько я помню, такое у нас сделать невозможно. Или возможно. И это замечательно. Выравниваю остальные. Теперь проделаю то же самое для всех остальных сторон. В данном случае мне уже не восточный нужен и не западный, а северный южный. Скрываю стены. Скрываю крышу. Включаю в видимости графика показания аналитической модели целиком. Включаю высокий уровень. Снова вкладка архитектурная, опорная плоскость. Она у меня пойдет под цифрой 3. Снова трехмерный вид, задать опорную плоскость, цифра 3. Проверяем, чтобы она у нас правильно задалась. Подредактирую ее. Это а слишком гигантское, неудобно смотреть. Да, абсолютно верно. Теперь снова вкладка архитектура. Ой, прошу прощения, конструкции. Балочная система. Снова выбираю стропила, стропила. Основную балку и стропила. Задаю ориентацию балки. Привязываюсь по центру. Здесь по центру. Фиксированное число, постка останется 3, вы можете подобрать собственноручно. Нажимаю ОК. Снова копирую свойства. Ну, либо выравниваю каждую в отдельности и проверяю. А в данном случае мне это потребуется сделать, потому что, как вы видите, основная у меня балка сместилась. Мне нужно ее настраивать. Поэтому я ее смещаю. Ориентация, так, выравнивание независимое. Вверх по оси Z начальная смещаю на 150 мм. Прощение, минус 150. Минус 150. Это низ. Низ я уже выровнял. А мы сейчас с вами вверх минус 150. проверяю она у меня немного не доходит поэтому сокращение начального сегмента на минус 50 врезка и врезаю вот таким вот образом Остальные сегменты я вижу то, что упираются достаточно хорошо. Аналитическая модель при низком уровне детализации у меня не разорвалась. Балки у меня опираются на Маурлад, стропила у меня опираются на Маурлат. На все достаточно хорошо. Доделываем. Переходим на южный наш фасад. Южный фасад. Скрываю все, что нам не нужно. Закрываю элементы, архитектура, опорная плоскость. А, прошу прощения, видимости графика. Переопределить видимости графику. Включаю все в категории аналитической модели нашей. Включаю высокий уровень детализации. Снова опорная плоскость. Снова ее задаю. Это будет уже цифра 4. У меня во всяком случае. Снова возвращаюсь на трехмерный вид. Снова задать рабочую плоскость цифра 4. Вот она последняя. Снова включаю высокий уровень. Конструкции. Балочная система. Снова выбирая необходимые мне пункты. Ориентация балки строю собственноручно. Обратите внимание, вот эти две полоски вокруг основного направляющего показывают то, что они будут строиться, если бы я сейчас ничего не сделал, сверху вниз. Меня это не устраивает. Снова три. Вот таким вот образом. Скопирую свойства. С основной балки. Ну, на основную балку только скопировал свойства. Все остальные я копирую, как они уже настроились у нас. Вот таким вот образом вкладка архитектура, убирая показания опорной плоскости. Возвращаю исходный вид, смотрю, что у меня в итоге получилось. Мне нужно крышу выполнять смещение. Смещение относительно нашего уровня, поднимать ее выше. Либо строить собственноручно с нуля. В данном случае я попробую ее сместить. Смещаю ее на высоту 300 мм. Здесь у меня небольшая проблема с уклоном. Я его тоже могу отредактировать. Либо балку сместить саму. Относительно верха. Пускай на 50 миллиметров. Минус 50. Минус 80. По оси Y я смещаю. Прошу прощения. Откатываюсь назад к своей крыше. А мне нужно смещение по оси Z. Смещение по оси Z. Минус 50. Здесь тоже самое. Минус 50. И вот у нас с вами получилось стенку я одну похоже удалил случайно. Вот у нас с вами получилась стропильная система для нашей крыши. а также требует некоторых вариантов еще корректировки окончательной, а конкретно это с веса моих балок. То что касается нашей аналитической модели, включу низкий уровень. Что касается нашей аналитической модели, здесь уже никаких разрывов нету. Мы можем уже загружать программу в программный комплекс, можем отсоединить балки, соединить их в конечных точках, в узлах аналитической модели, если необходимо. Но основное, что нас интересует, балки опираются на морлод, и морлод передает основную нагрузку. Это основная часть, которая нас интересовала. Да, немножко сумбурный получился ролик, хотя достаточно долго к нему готовился. На самом деле, еще будет он дорабатываться, будут усложняться варианты нашей крыши. Будут еще рассмотрены другие варианты создания врезок, потому что это достаточно такие базовые, примитивные. Напоминаю, то, что это начальный урок по созданию стропильной системы в нашей крыше. Особую благодарность хотел бы объявить спонсорам, о которых я говорил ранее. Спасибо вам большое. На сегодняшнем видео у нас с вами все. Если вам понравился данный ролик и вы хотите больше, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо. Еще увидимся.